На улице осень птицы улетают на юг, а вы находитесь на канале многодетный бестолковый папа. Я обещал в предыдущих видео, что я буду кататься в такси-сети мобил и сниму потом результаты своей деятельности. Июля должен был откататься и в начале августа снять видео. Но потом, когда я накатал 154 тысячи чистыми деньгами, я озвучил эту цифру некоторым людям из своих знакомых. И они все меня раскритиковали, что невозможно столько заработать в такси. Я все пересчитал, все сверил и опять получилась та же самая цифра. Все чеки пересчитал на газ, на бензин, на ремонт автомобиля, амортизацию автомобиля, амортизацию основного средства 154 тысячи. После разговора с этими знакомыми ко мне пришел похититель мечты и пессимизм. И я не снял это видео глубоко из тиснауса, но я сделал некоторые выводы катаясь в такси и некоторые удобные штуки для себя выявил. И в следующих видео я буду рассказывать об этих штуках. Кто-то о них знает, кто-то ими пользуется, кто-то нет. Кто катался в такси, наверное, пользуется, кто еще не катался, ну, когда-то через, через какое-то время к этому пришел бы, например, но чтобы сэкономить время некоторым людям. Я расскажу о них в следующих видео, поэтому оставайтесь на канале, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами в следующих видео «Многодетный бестолковый папа». До встречи!